Здравствуйте, меня зовут Хава Мазановна, я врач-стоматолог общей практики клиники Smile Gallery. Сегодня я вам расскажу, как правильно чистить зубы с помощью различных средств индивидуальной гигиены. Средства для индивидуальной гигиены полости рта условно можно разделить на основные и дополнительные. К основным мы относим зубная щетка, зубная паста. К дополнительным мы можем отнести зубная нить, по-другому флосс, ершики, эрригатор и ополаскиватель. Начнем с зубной щетки. Зубную щетку необходимо выбирать с искусственной щетиной, потому что натуральный щетин очень быстро скапливаются в микроорганизм и ее придется менять почти каждую неделю. Вообще зубные щетки делятся по степени жесткости. Мягкая, средняя и жесткая. Мягкая необходима для пациентов, у кого высокая чувствительность, заболевание десен. Средней жесткостью пользуются пациенты со здоровой полостью рта. И жесткой щеткой необходимо пользоваться пациентом, у кого быстро скапливается твердый пигментированный зубной налет. Как выбрать зубную пасту? Главной ее характеристикой является абразивность. Это указано на зубной пасте. Значение выше 120 такой пастой лучше пользоваться раз в неделю и не чаще, так как она повреждает эмаль. Абразивность от 40 до 60 такой пастой можно пользоваться каждый день. Если у вас чувствительные зубы, то вам лучше пользоваться зубной пастой абразивностью от 20 до 40. Чистка зубов с помощью щетки и пасты не может очистить весь налет, находящийся на зубах, поэтому необходимо пользоваться дополнительными средствами для чистки зубов. Начнем с зубной нити. Зубная нить наиболее эффективна для очищения контактных поверхностей, там где плотный контакт между зубами. Техника пользования зубной нити заключается в том, что нить нужно будет натянуть и аккуратно ввести в межзубный промежуток, прижимая ее к поверхности зуба и выводя по поверхности соседнего зуба. Межзубные промежутки являются самыми сложными поверхностями во время чистки зубов и их очень сложно очистить с помощью зубной щетки. Зубная нить имеет ограниченные возможности из-за анатомических особенностей зуба, поэтому в такой ситуации очень удобно пользоваться зубными ёрщиками, очень удобно при ношении ортодонтической конструкции, при ношении ретейнера. Он проникает в труднодоступные участки и хорошо их очищает. Хотелось бы уделить особое внимание такому инструменту, как ирригатор. Ирригатор – это прибор, который подает струю воды под давлением, тем самым выбивая остатки пищи и зубной налет из межзубных промежутков. Также ирригатор массажирует десна, тем самым улучшает кровообращение. Ирригатор может заменить все дополнительные средства гигиены. Чистку зубов рекомендуется заканчивать с помощью ополаскивателя. Ополаскиватели очень просты в применении из-за своей жидкой консистенции Они проникают в труднодоступные участки и охватывают всю полость рта